расскажу что находится на нашей точке здесь у нас в основном винтажное время все предметы периода э, винтажного начнем с э, здесь у нас и хрусталь и стекло и фарфор и разные металлы э, например ваза например ваза баралак это чехословакия Богимия. примерно 30-х годов сделана из стекла с красивой такой фактурой черешни э, стоимостью называть да? да, по стоимости у вас за 12 тысяч рублей Здесь и молочник представлен Рассказываешь Это... прелести предмета и цену Это, Это чехословакия. чехословакия, очень красивая ручная резка По стоимости 1700 Все предметы без изъянов, без дефектов и так далее Хорошенький набор, европейский Из металла с серебрением, как молочник И сахарница пара 1800 рублей Наверняка знакомая всем паштетница, она же и корница. Это Индия, латунь с родной лопаткой, что очень здорово и нечасто встречается. Стоимость 1900 рублей. Ну, здесь у нас представлены предметы Чехословакии. Это богемия, эйгерман, э, мануфактура. Очень красивый цвет, бургунди. Если мы посмотрим поближе, то можем увидеть ручную работу мастера. Она очень мелкая, очень точная. Кропотливая работа мастера. У нас представлены ваза и два подсвечника в комплекте по стоимости 10 тысяч рублей. Плюс пепельница, но пепельница имеет небольшой дефект, поэтому стоимость ниже на полторы тысячи рублей за пепельницу. Но из мельчайших предметов можно встретить вот такую таблетницу. Это уже мельхиор, скань. Очень удобная вещичка для женской сумочки. Всего лишь 750 рублей по стоимости. Далее у нас немножко Германии, здесь представлена ваза, Crystal, что означает свинцовый хрусталь, мануфактуры Лаузицер, Германия, очень красивый розовый цвет, накладной хрусталь. Это какой период? Период примерно 70-е годы. Здесь еще есть прекраснейший набор для мороженого под названием Софии. У него есть еще и сестра. Считается, что именитыми коллекционерами они говорят, что через одну ручку мороженое никак не потает. Поэтому вот именно набор создали для мороженого. Это у нас уже высококачественное стекло с матированием. Здесь у нас наборчик из большой чаши и шести маленьких розеточек. Полный набор в идеальной сохранности 4,5 тысячи рублей. Еще могу рассказать о замечательной вазе Доставать ее не будем, потому что она около 5 кг весит Ваза выглядит по форме подковы К сожалению, производителя так и не удалось уточнить, найти Но это видно, что высококачественный хрусталь, очень толстостенный Ваза массивная Здесь и прессована хрусталь, и ручная работа Очень такая тонкая и кропотливая Стоимость этой вазы 15 тысяч рублей Перейдем дальше еще немножко к Германии. Представлю вам, представлены у нас бокалы из цветного накладного хрусталя в кобальтовом свете. Бокалы отличные, красивые, по стоимости 2800 рублей за штуку. Еще немного, немного хрусталя Германии. Здесь у нас несколько вазочек на ножках улитках. Каждой вазы по три ножки улитки. Также высококачественный хрусталь с алмазной резкой. Вазы красивые, разные по формам, разные по резке. Одна ваза 200 другая ваза уже с красивым цветочком. Посмотрите, какая красивая работа. С родной этикеточкой. Переворачиваю, покажу этикеточку. Также блей кристалл, свинцовый хрусталь. Отличная вазочка, всего лишь полторы тысячи рублей. Ну и за финал эту серию немецкого хрусталя наша вот такая вот большая бисквитница. Шикарная просто вещь. Тоже массивная, тоже красивая. Даже тут этикетка присутствует, но вот она вот в таком варианте. Это также лаузитцер, мануфактура Германии. Также красивый свинцовый хрусталь с ручной резкой по стоимости 5500 рублей. Ну, здесь же также на этажерке представлен канделябр на три свечи. Это у нас уже Индия, тоже винтажного времени, по стоимости 4000 рублей. Европейская сахарница с откидной крышкой. Крышка запатентована, есть специализированный клейма, Вот так вот это выглядит. Очень красивая вещь тоже по цвету. Цвет кобальта кому иногда фиолетовый кажется, видимо, от освещения зависит от освещения. Еще немножко хрустальных ой, стеклянных шкатулочек в латунных основаниях. Вот такая вот прелесть в виде домика можно использовать для украшений по стоимости 1200 и еще вот такая вот есть интересная шкатулка на ножках с зеркальным низом и горячей эмалью по стоимости 1600 следующая полка здесь у нас представлен уже весь югославский хрусталь весь хрусталь без изъянов и дефектов представлена у нас серия флора здесь и бомбоньерка на трех ножках и кувшины все три абсолютно разные по центру кувшин немного отличается по дизайну от самой флоры, потому что в центре у него дизайн не цветок матовом овале, а уже русский камень. Кроме кувшинов и э, бомбонерок, также югославские бокалы для вина представлены 6 штук с родной этикеткой. Если мы поговорим о стоимости, тогда бокалы по стоимости 6000 рублей. А маленькая конфетница на трех ножках 450 рублей. А Бомбонерка, а кто-то ее использует также под сахарницу, как бисквитница. Она по стоимости половиной тысячи рублей и любой кувшин по стоимости 5500 рублей. Из этой линейки есть еще абсолютно разные предметы. Также есть и лодки, и большие фруктовницы, и конфетницы, и также вазы для цветов. Вот, но их вот сейчас нет в наличии. Здесь также представлен у нас югославский хрусталь. Он высококачественный, очень красивый, с У нас представлена большая корзина-фруктовница, 31 см высотой. Она нереально тяжелая, 4,5 кг по весу там хрусталь толщиной в 2 сантиметра по стоимости она 6000 рублей дальше представлена лодка по дизайну она схожа с корзиной лодка по стоимости 3000 рублей ну и такая ягодка на нашем торте это огроменная ладья таких еще я например не встречала и даже в интернете такие не представлены, это тоже Югославия она в роскошном состоянии длина ее 45 сантиметров стоимость 9 рублей и югославскую серию закан... заканчивает у нас рюмочки, они подходят к предыдущим бокалам это уже серия Барбара также рюмки из хрусталя с ручной алмазной резкой на фигурных ножках На многих предметах есть присутствуют родные этикеточки. Из мет... На полках из металла у нас еще есть рюмки. Коллекция 6 штучек рюмочек из серебра. Это уже кубачинское серебро 875 пробы. И одна рюмочка здесь у нас просто осталось в наличии. Тоже кубачинское серебро, но она отличается по дизайну. По стоимости все серебро, находящееся в моем магазине, сейчас на сегодняшний день 100 рублей за грамм. И от веса будет зависеть, конечно, стоимость. На Но... сколько рюмочка одна стоит? Рюмочка одна по весу, они всегда разные по весу, в ну, среднем 35-43 грамма, соответственно, от тысячи да, до 4500 тысяч рублей. Достать? Хочешь достать? Да, еще вам хочу продемонстрировать огромный красивейший поднос. Это уже Европа, серебрение с, перфорированным, с перфорированными бортиками, с фигурным верхом. По центру у нас тут красивая штихельная гравировка в растительных в цветочных орнаментах. Здесь у нас представлено клеймо. Клеймо у нас Роджерс. Вот здесь оно находится чуть выше ценника. Так, надеюсь, вы увидели. Стоимость также представлена перед вами. 7500 рублей за вот такой вот шикарный поднос. Длина подноса тоже около 45 сантиметров. Вот Такие вещи редко встречаются в таком состоянии. Чаще бывает что-то где-то с нюансами погнутое и так далее. Так, ну давайте покажу еще набор раки, здесь из интересного, это шикарнейший набор для раков, у нас представлена большая чаша из хрусталя, она стоит на трех подставках в виде раков, раки у нас также с серебрением, и... Большие литровые кружки, объем 1 литр, здесь также хрусталь, но раки здесь уже прилипные. В общем, миска для раков вареных и для пива. И для пива, да. Можно еще для креветок также использовать. Набор в шикарном состоянии, таких наличий даже два, по стоимости весь набор, полный комплект, 18 тысяч рублей. Заводы они всегда так и шли, когда одна чаша и две кружки, всего лишь две. Перейдем, наверное, к столу. Продолжим наш экскурс по предметам винтажного времени. Первое, что хочу вам продемонстрировать, это шикарная ступница на с овальной тарелочкой и плюс есть еще дополнительно а, три подтарельника от этого набора. Это уже сороковые годы завода Пролетарий. Наверное, покажу прямо, да, стоит показать к нему. А, как вы видите, здесь на зеленом крытье а, ручная роспись в кружочках, причем каждый рисунок, он отличается друг от друга. А с фигурными краями позолотой, конечно, со временем немножко по позолото, но тем не менее вещь а, шикарная по клеймам клейма у нас 40-х годов завода пролетария по состоянию предметы разные и, соответственно и стоимость тоже разнится от полутора тысяч за тарелку а, до двух с половиной тысяч например блюда но и супник он без изъянов без приобретенных дефектов без колов трещин и а, каких-либо еще недочетов по стоимости 80 тысяч рублей. В этой части стола у нас представлена просто по одной паре, кобальтовой паре завода «ЛФЗ». Есть разные абсолютно вариации. Здесь, например, золотой фриз, серия золотой фриз, но редкая серия именно с цветочками. Цветочки не так часто встречаются. Эта пара, например, уже идет просто цветочки без фриза, да. А эта пара очень интересная, она редко встречается с, таки, с такой квадратной, треугольной, точнее, ручкой. Это уже рисунок по, по золоте у нас э, э, одуванчик. И форма такая называется утро. Самая известнейшая и очень яркая пара «Мальва». Клеймо 50-х годов. Что за клеймо? Вот, наверное, вот здесь будет понятнее. Барановка. Mm -hmm. Блюдца у нас уже 70-х годов клеймо, а чашечка именно 50-х годов Барановки. Чашечка так и называется «Мальва». Это ручная работа на красном ярком крытье прорисовка ручной работы. Много позолоты, чайные пары очень красивые, объемные. объем такой пары 500 мл. Стоимостью тысячи рублей за такую пару. Но в зависимости от состояния могу предложить несколько разных пар, и там стоимость будет от 1700 до 2500. А здесь у нас представлен... В люксе 2500. Да, в люксе половиной. И опять-таки, от года выпуска, если это чашка 50, то она чуть дороже, соответственно, 70 будет подешевле. А здесь у нас представлена чайная троечка уже в черном крытии с ручной росписью. Можете обратить внимание, что маски прорисованы чайная пара известнейшего завода германии кала это до военное Калы. А можешь подать кружечку мадонны мадонны чтобы показать мы можем сравнить два одинаковых клейма. Если здесь у нас клеймо уже всем знакомое, то это клеймо на черном крите было выпущено ранее. Так, это сюда. Итак, чайная троечка от этого мануфактуры по стоимости полторы тысячи рублей входит чашечка, блюдце и большая тарелка. Продолжу знакомить вас с чайными парами. Это такая миниатюрная чайная пара. Заметьте, чайная, не кофейная. Объем здесь 200 миллилитров. Очень красивая парочка от вербилок. Это 50-е годы. Клеймо еще проставляли ДФЗ. Очень красивый сервис под названием «Золотой венок». Здесь также, помимо деколи, прорисовка, ручная прорисовка, вот эти вот такие цветочки. Много, конечно, позолоты, текстурный фарфор и очень-очень тоненький. Он просвечивается, если посмотрим на свет. В общем, такая парочка зефирка по стоимости 1000 рублей. Что здесь еще рассказывать? Давайте следующие пары посмотрим. Знаменитые тройки от Германии, от Валендорфа. Я никуда не спешу. Конкретно вот эта вот тройка именно с деколью. Здесь красное такое темно-терракотовое крытье и много позолоты. Отличная сохранность, красивая очень тройка по стоимости 2800 рублей. А вот следующая тройка тоже от Валендорфа, простите, двойка. Здесь у нас чашечка и но здесь уже кобальтовая подглазурная роспись. Очень красиво, когда рисунок находится внутри чашечки. Вот представьте себе, вы потихоньку попиваете чай, и перед вами со, да, со временем открывается красивая картина. Стоимость такой чайной парочки 1700 так, а здесь у нас представлены экземпляры от румынского завода. К сожалению, такие вещи встречаются редко, а если встречаются, то уже с какими-либо погрешностями. Красивые сухарницы. Это очень красивый тонкий фарфор. Много позолоты. Причем позолота нанесена сухой кистью, что делается вручную и очень-очень привлекает внимание. По стоимости румынской сухарницы 1200 рублей. В наличии таких две штучки. Далее предметы встречаются еще реже. И чем ближе мы пойдем, тем реже предметы встречаются. Очень красивая ваза. Также ручной работы. Посмотрите, какая здесь фарфоровая лепка. Все элементы на своем месте. Нет никаких потерь и утрат. Вазочка достаточно тяжелая за счет литого низа. Вверх, конечно, прорезной, но ваза увесистая. По стоимости такая ваза 5500. Ну и... Можно сказать, раритет, уже даже не винтаж, потому что такие вещи встречаются редко и в такой сохранности. Это у нас сухарница, бомбоньерка, как хотите ее называйте. Такая большая-большая шкатулка. Смотрите, какая у нее роскошная крышечка. Из нюансов, здесь 99% сохранности. Из нюансов, здесь только есть потеря именно на вот этих вот двух элементах. Больше потерь по всей шкатулочке этой нет. Ваза достаточно большая, достаточно огромная и вместительная. Она на трех ножках. Если мы вот так вот возьмем и провернем, и просмотрим всю эту фарфоровую, фарфоровую лепку, то она на самом деле действительно в идеальной сохранности. Красивая достаточно вещь. Очень давно видела ее в продаже у одного человека. М? Румыния. Да, да, это все Румыния. Мы продолжаем смотреть и знакомить вас с Румынией Вот, но эта вещь вот феноменальная по сравнению со всеми остальными, вот настолько редко встречается. Знаете, как хочется сказать, Копировали сейчас, она, сейчас она в продаже в только у меня и Майкла Джексона. По стоимости такая вещь стоит 10 тысяч рублей. Ну, чтобы... Давайте еще покажу Румынию перейдем к следующим моментам. Здесь у нас представлен набор для десерта. Большое блюдо и 6 тарелочек. Прорезной фарфор Румынии, красивая деколь в нежных оттенках. Давайте покажу вам клеймо. Все это Румыния. По стоимости весь набор, а он в идеальной сохранности, 6500 рублей. Ну и дабы продемонстрировать наличие разных предметов, здесь у нас еще представлены авторские вазы Скандинавии, луговые травы. Обратите внимание, что даже края неровные, текстурные бока у вазы. Ну, в общем, предметы достаточно интересные, таких вазочек две в наличии и стоимость совсем недорогая. Это стекло 1000 рублей за штуку. Немного бокалов и креманок от Богемии. Обратите внимание, наверняка вы еще не встречали таких этикеток, так как все привыкли от Богемии Чехословакии видеть кругленькие этикетки, а здесь очень даже интересные. Здесь у нас уже бокалы, в данном случае бокалы для крепких напитков. Из цветного богемского тонкого стекла с медной прорисовкой, так назовем сейчас ее. Все бокалы этой серии с шариком в из... позолоте и редкий дымчатый цвет. Встречаются чаще красные, синие, а здесь у нас дымчатый цвет. Вот такой вот набор. Все шесть штук в прекрасной сохранности. Каждый предмет имеет свою родную этикетку по стоимости 9000 рублей. Ну и еще реже по цвету встречается вот такой вот травяной зеленый цвет. Здесь у нас уже маленькие ликерницы-рюмочки с теми же этикеточками. По дизайну все так же, но уже зеленый цвет у тонкого богемского стекла. Набор таких рюмочек 6 штук без изъянов, 6000 рублей. Также быстро продемонстрирую несколько разных подсвечников от маленьких 750 рублей. Здесь вот есть подсвечники индийские, подносные, переносные, удобно для вот одного пальчика. Здесь у нас латунь с перлом утром по стоимости 1700 рублей. Следующий переносной подсвечник уже с интересным цветочным и растительным орнаментом внутри по стоимости полторы тысячи рублей. Далее латунные подсвечники по стоимости 2,200, 2 тысячи вот такой стильный, статный. Вот такой красавицы, тоже такой высокий, статный, красивый подсвечник, 32 сантиметра высотой по стоимости половиной тысячи рублей. Еще у нас здесь представлены из металла молочники, причем молочники Кольчугинского завода. Вот чтобы многие понимали, вот знак кольчугин, именно Глухаря Кольчугина стали ставить с 1962 года. Соответственно, сами молочники тоже были выпущены после этого времени, около 60-х годов. Есть два молочника по объему 300 мл, по стоимости 2500 за штуку, и один молочник поменьше меньшей по стоимости 2 200 кстати такие молочники можно ставить на огонь подогревать молоко ведь ручки у них сделаны из карболита и считается что карболит он не нагревается вот ну, он немножко к сожалению нагревается но достаточно чтобы держать в руке горячую ручку Только это и там и карболит, карболит и бакелит и, бак бакелит, и, бак и бак карб карболит и а, а, друзья, вот если, зланового... если вы знаете, вот... чем отличается карболит я от эбонита статью и чего еще я статью про бакелит и карбалит. А, напишите в комментариях, кто знает, чем отличается бакелит от карболита и от чего? Вы сказали эбонит, да. А я знаю бакелит и карболит. Причем одна часть это Европа, а все то же самое, только у нас в России Называлось уже бакелит Что-то что из них карболит, что-то бакелит Изначально придумали там, в Германии Я вот сейчас так, специально... Это смесь каучука с серой угу. И, кстати, по цвету Бакелита. и карболит И э, бакелит, они от Цвета слоновой кости до черного Цвета да. могут быть, в зависимости вот, от Да, от, от того, чего в него туда домешали и намешали Продолжаем? Э, продолжаем, ну здесь, наверное, подробно очень сильно Рассказывать не буду, потому что здесь представлен чайные парочки одна единственная кофейня, остальные чайные пары от части сервисов, которые у нас есть наличие здесь есть и наши заводы советские например как чайка весенние ночи сервис или лфз сервис золотой виноград что еще здесь есть и вот например сервис пионы знаменитого дизайнера благ автора. И Дулевские, Агашки также присутствует ручная роспись. Кроме наших советских заводов, здесь могут представ... представлены и Чехословакия. Вот, например, как вот этот вот сервис Чехословакии. В этой же по этой же форме есть сервис Чехословакии по стилю месинский букет. Если мы говорим о месинском букете, то Мессинский букет также представлен и на немецком сервизе. От немецкого сервиза по той же форме уже есть другой дизайн, розовые розы, ну и так далее. Также вот у нас есть редкий сервис кобальтовый, симфония, он есть и в чайный полный сервис и в столовый полный сервис Тоже из той серии, когда такие сервисы есть только у меня и Майкла Джексона, потому что они редко очень встречаются в таком вот состоянии и в такой комплектности. Ну и так далее. Здесь сервисов представлено только 20, насколько позволяет подставка, на самом деле Визов еще больше в наличии. Ну вот можно. расскажи, где тебе истории. Я Екатерина, владелец магазина Винтажный Мир. Наш магазин находится в городе Краснодаре, улица Суздальская, 9. Вход с улицы Московская, остановка трамвай и маршрутных такси под названием Гомельская. Приходите к нам, мы работаем со вторника по субботу с 12 до 7 часов.